В следующий раз, если мы будем какие-нибудь э, да. прежде чем идти наверх туда, задавать да. вопрос, а как как Открой, сука, Википедию, сначала блин, да, откро ваше. открой словарь технологические. Откуда слово? Все синонимы Слушай, на самом деле, когда я начал писать диссертацию, как бы я, в общем-то, вынужден был лезть в словарь. У меня буквально там одна из первых статей называлась Сущность и значение что-то тролливали какого-то там термина. Там что-то такое. Ну, потому что у меня так был такой, такой как бы, э, такое понятие, которого не было еще, как бы. Не приходилось. ты новое понятие? Ну, Акономики? мне приходилось, да. Буквально там приходилось, да. Эконометрикс. Ну, типа, да. А -а -а. Нет, у меня, кстати, ну, короче. Вот, так что, ну, как, как корма, бы не это нормальная система слова словарь, и, прежде чем использовать слово, залезь словарь, посмотреть. Они а используют ли кто-нибудь если это, если у тебя права на купирайт, да. Так смотришь, если увидите рядом со словом маленький такой кружочек с буквой R, то все, ребят. Нам обязательно надо найти, кому оно принадлежит, и у него за разрешение Да, да, да. Потому что так, что еще время на состояние через. А вот как этот сам вот богословое? Они используют слово Бог, там Всевышний. Оно же тоже получается запатентовано. У них есть разрешение на использование слова. Они лицензию получили оттуда на использование таких вещей. Слушай, я думаю, что они просто со своих этих, как сказать, практик. Кто им дает право на то, чтобы осуществлять эту деятельность? Слушай, ну, как бы. В матрице, мне кажется, тут как бы полный этот. Тот, у кого тот, у кого по программе есть, выйти. выйти, ты, ты по программе должен прийти, встать на броневик и вещать, что я самый лучший, все за мной. как бы. Ну, значит, я попробую. Ну, кстати, будет, знаешь, какой вопрос? какую-нибудь аппутку. Вот, какую толпу. вот э, всякие проводники, откуда они появляются? Потом они же <къем> всякие процедуры. Вот сейчас много этих есть сообществ, которые э, э, инициации всякие проводят, после которых у людей что-то открывается. А какого фига? А это через вас должно проходить. Почему человек сам не может послать посыл, я хочу стать медиумом? Может. Ты медиум. Может. Нафиг тебе никто не Просто у него нет, как бы, типа, уверенности в себе и доверия себе, своему внутреннему «я», и все. И поэтому его подталкивают, что пусть вот у тебя объяснят, что у тебя есть да, понимаешь, да? Я думаю, ну, я предполагаю, что это так. Знаешь, на самом деле, вот, хорошо было бы приглашать всяких людей. Потому что, ну, как бы... Кто к нам придет? Пусть что... Мы же фрики. Фрики, фрики, фрики, да. Я в плане того, что мы же это самое... Скажите, пожалуйста, вот вы медиум, дайте нам, пожалуйста, а как вы им стали, кто вас посвятил, и почему, и кто вам дал эти права на этот собак? Права на что? Ну, как правильно сформулировать? Оказывать услуги всякими людьми. Потому во-первых, мы никому ничего не оказываем, во-вторых, а не мы, мы, а вот если вот пригласить человека, который, да, как бы, говорит, у меня сертификат, Мага-волшебника там. Ведь я как бы... я что-то видео смотрел, идущий к черту. Там же знаешь, что прикол был? Что... Какое видео? Идущий к черту. Ну, на канале была передача, там один а. известный этот. Сколько там, пять лет или десять. А, что-то я такое смотрел, да, тоже. И там прикол мне, что понравилось, что Это можно что получить в было. нашей государственной структуре да. официальный сертификат на то, что ты маг и волшебник. Да ладно. Я у меня на челюсть так отвалилась. А чё? сертификаты выдают ФСБ, да, короче, какой-нибудь? Нет, ну, сер... Нет, ты реально оформлять. Нет, ну, скорее всего, там кому-то денег заносит. Ага. И у тебя реально государственного образца сертификат на то, что ты маг чародей. Офигеть. Хотя никаких научных подтверждений твоим способностям ты нигде не. А ты уверен, что это не чувство какой нибудь штуки? Нет, это реально. Ну, то есть, один. давай на, на такой знаешь, я не хочу быть разоблачателем. Нет, нафиг не надо. Ага. Может, у человека больше нет способности денег заработать. Ты писаешь, что-то ты его решил, его разоблачил. Короче, гипноз. А он, он, раз он раз этот самый. Предлагаю не пугать людей гипнозом и трансгендерами и гипнозами. Просто есть вот как бы слово сон и пипец. Управляемый сон, это транс. А гип... Слушай, удобно просто смотри. Удобно просто, что. Во-первых, почему разделили гипноз и транс. Да? Давай мы тогда себя будем называть мастера сна. Мастера сна, да. Ну это туда. У нас есть Или уже с... некий... Сны мастерс. Да, мастерс, да. Мастерс дримс. Как, как сон по-английски будет? Дрим. Нет, мечта, сон. Ну да. Сон. А как сон по-английски? Somnology. Нет, сон, Самсон. Самсон? А почему именно по-английски, почему не по-испански? А зачем по-испански? -по -по я, я знаю, что по-испански спать Дармира. Uh -huh. Дармир маэстрос. Да. То есть, грубо что говоря, -ма смотри, я читаю, извините, перебью, просто меня не может эта тема отпустить. То есть, смотри, я читаю, да, состояние сна, вызывается воздействием снотизера или целенаправленным самовнушением. Больше мы про, по поводу внушения говорили. Yes. А что такое внушение? Внушение это... Э, кстати, внушение это его русское слово. Yes. Надо, кстати, разобрать, что такое внушение, какая так, у него... Короче, мы... Колебания. Все, я понял, какую нам задачу надо. В общем, человек засыпает все те которые мы используем в рамках нашей псевдонауки. Да, лженауки. Лже псевдонауки обязательно. Все термины, там, сон, это, на каждый надо дать, сон, это, и расшифровать да. его так так и делать. Люб... И список синонимов дать. Любая научная школа, чтобы это, говорю, по каждое понятие было понятно да. Ты прекрасно, это сам знаешь, ты писал научную работу, сам прекрасно понимаешь, ну, да. что ты либо принимаешь, от, либо сканируешь кучу учебников, выдираешь оттуда понятия, и, и потом раскладываешь свою теорию, правильно? Либо сам выдумываешь, если ты прям совсем, как бы, там, это... Садхи Гуру. Ну, самое сам. главное, чтобы это должно быть вот, это понятное тихо. описание. А то вот, ты открываешь какую-нибудь энциклопедию, а там хренок с такими словами написано, что э, непонятно. По факту. Знаешь, когда студенты на лекциях засыпают, по факту это уже гипноз. То есть это уже сон. Сон – это гипноз. Так, значит, про, про, про гипноз мы скажем, что это не сон, а про сон скажем, что это да, не Ну сон. Хорошо, студент заснул. Это значит, что в принципе или, любой лектор… лектор начинает ему говорить, он тогда должен вообще отличником быть. Получается, все отличники – те, кто спит на, на уроках. Ну, как бы, да. Надо проверить. Такие. Так, если среди нас есть студенты, которые этот самый. Отзовитесь. Проведите эксперимент. Обязательно на лекциях поспите и после сна на следующий день. Идите на экзамен. Нет, не на экзамен, просто... God bless you. Просто откройте тему лекции, которая была, и пытайтесь мысленно вспомнить, а что там было, не читая, не это самое. Да. Вдруг у вас реально так щелкают вот такие. И все, и у вас прям знания сами потекут. Да, то есть. Ну, в общем, да. А может, работает, кто знает. А прикинь. Нет, но ну, если хотя бы хоть какой-то процесс сработает, тогда это реально работает. Только вопрос: надо найти ту выборку людей, на которых она работает. И признак, что вот спецп. Мы можем открыть новый университет, по которому продвинута методика, где говорит: ребят, вы будете приходить весь день спать. Вы не поверите, через год вы освоите язык, то и все 50. Ну, кроме навыков. Ну да, мы такие. То есть теоретически. А мы там такие, где надо баз, навыки, А мы такие бац, астралы забрали На парты на астральные парты посадили. Они учатся. Да, у нас учатся ваши астралы. Записывайте телефон внизу 777 0035. Значит, приглашаем вас на астральное обучение, на наши астральные институты. Наши астральные институты. Оплата в астральных деньгах. Оплата в астральных деньгах. Астральных... Зашифрованных, за да, да. зашифрованных деньгах. Не, в общем, я что хотел сказать? Что если получается сон, значит, слушай, даже такая разводка мне нравится, смотри. Приходите, дети, поступайте в нашу школу ночного обучения. Лучше тогда, телка, мне ты рассказываешь, говорит, что... Вы будете ложиться спать. Ой, грул, ну, А там наши специалисты не... будут работать с вашим астралом. Да. И, мягко говоря, их будут собирать в школе. Давай и ты школя, с астралами работаешь. В школе, а а как они, как они и... будут учиться? Вы когда утром просыпаетесь, да, давай вы уже так. все. Ну, ты что, с астралами ты работаешь, а я как бы там, ну, по, я, по, по физике буду. Надеюсь, твоя жена не видит это видео, Слушай, что-то а меняться будем. Я ей да? все, все про мы не будем. Я все это узкая специализация. Ну да, ну в общем это, да, в общем, да, ну так да, к чему приводят всякие фантазии, да? Фантазии. Ну, слушай, я фантазировал в одном флане, тебя все время когда-то уводят в эти. Меня, да, все время на вторую чакру уводят. Во вторую чакру. Ну, да. Бым-бум-бум-бум. Бым, бым. Вторая. А ты уверен, что это вторая? Почему не первая? Да хрен знает, 90 знаешь, как проба. В золоте есть. Вот, поэтому я хочу я, хоть я, я хотел продолжить все-таки свое наступление на ненаучные, на лженаучные термины и сказать, что если э, гипноз и транс это одно и то же, то ну, есть, вот, то есть гипноти... при этом гипнотизер вводит в состояние, в чем вводит в состояние сна другого человека, э, а слипер же это значит слип что? Слип же спать. Слипер это буквально тот кто спит. Это то есть тот кто спит. Значит сон на сон на сон. То есть получается. А внушение слово русское внушение, короче, внушай, внушить что-то. Давай, интересно. Поэтому с точки зрения. Я думаю, нам надо открыть онлайн ресурс, куда вот все-все вот это. Собрать все эти термины туда закинуть, чтобы если что вам что-то непонятно, вы заходите туда и смотрите. Так, это, ребята, сейчас вообще говорят об этом. Uh -huh. И, слушай, нам знаешь, что еще, кстати, надо. No. я уже думал на эту тему, нам сделать онлайн-ресурс, yeah. я даже думаю, знаю, на чем мы сделаем, uh -huh. где мы будем, просто у нас будет, есть такая тема, обычно на любых сайтах, там, программистов или кого-то факт называется. Uh -huh. Да, я знаю. Frequent да. Asked question, frequently asked yeah, frequently, question, что-то. Frequently asked question. Как, frequently, да, right. этот самый. Часто задаваем вопрос. вопросы. У нас будут, часто задам... не час а просто вопросы, которые нас интересуют, на которые мы нашли ответ. И на ну, который ответ не нашли. Да. Давайте, на который ответ остался открытым, вы подсвечивать красным цветом. Ну, ну, не да. красным, Там, та -да -да а каким-нибудь знаешь. та да да да да материал, да Секретные материалы. x файл Где? да, -да. Малдер Скалли. Ты когда захочешь на сайт, чтобы так играли? Да. Да нет. Это про инопланетян. Там скаль ты искал существо инопланетян. А мы знаем, что они существуют, поэтому нам это не надо. Да? Не знаю, я не видел. Ты не видел? <с ochás> я один раз в жизни видел летающую тарелку, кстати. Слушай, вот смотри, внушение... Ну, на собой... самом деле, это был, был этот оптический обман, но поверьте, <с ochlough> эффект от этого обмана был огненный. Бля <с и> Если бы ну, так каждый бы увидел. Рассказывал, нет, как это было? Uh -huh. снимал квартиру тогда, да. жил на первом этаже. Напротив нас была поляна, куда приезжали эти самые uh -huh. передвижные цирки. Или как они называются и... была, уже, кстати, насталось... там? Кстати, осталось, что-то там проливали. Да, понятно все.